Май. Здрасте, Андрей Андреевич. Есть примета, когда разбивается стекло, это не к добру. Если разбивается маленькое зеркальце, и твое любимое, что нужно делать для отворота? Ничего. Это никак не влияет на человека. Наоборот, в случае, если у человека плохая судьба, в случае, если у человека, ну, очень там муж не может э, цепиться, там любовник мучает, там э, что-то плохое, необходимо наоборот разбить зеркало и высыпать в проточную воду. Тогда жизнь изменится.